Всем welcome, Это тут снова я, знаменитый магазин Буков, но в таком размере я его еще не посещал, скажем так, это мой первый магазин Буков многоэтажный, называется он Супер Базар, вот видно, да, Супер Базар, и как бы этим все сказано. Конечно, я приехал сегодня на байке сюда, естественно, много вещей я с собой не увезу, но, как вы все знаете, в Японии очень любят комиссионные магазины, в том числе и японцы. И таких размахов комиссионки я еще не видел. Ну, сейчас зайдем глянем, посмотрим, что там внутри. Сразу тут столы. второй этаж там бытовая техника мебель вот она орет а Как громко то а. но ну, начинаем здесь мы с вещей давайте пройдемся просто я не буду показывать все полностью как видно вот цены 200 иен 100 иен. пожалуйста бери не хочу за 100 иен вполне вполне можно чем взять там и кружечку еще на зиму вот куртки разные смотрите только сколько их Конечно, цена уже не 100, не 200 е, но и не там 5000 как в обычных магазинах. Всего где-то в районе тысячи-двух Очень даже неплохо за куртку такие деньги отдать, в принципе, норм. Здесь находятся чашки, тоже можно себе подобрать чайный сервис. Очень даже недорого, тем более очень много вещей брендовых. Например, там эти вот как Хермес, там и так далее. Вот, также японское стекло, японский фарфор есть. Ну, много, да, очень много. Также разного рода здесь идет э, часы, аксессуары, вазы, тарелки, вот даже блюда вот такие огромные. Кстати, вот почему вот такое большое блюдо? У нас вот нету таких. Всего 1200 йен. Вот такое огромное блюдо. 1200 йен. Вполне норм. Учитывая цены в Японии, это очень даже дешево, потому что в Японии стоит все дорого. А вот здесь еще стоят вазы. Тоже, кстати, вот такие вот вазы очень трудно найти в Японии. А здесь, пожалуйста, вот прям старенькие такие, видно, по 1000-2000 по йен за вазы. Вполне норм. Ну, кофты тут в основном женская, как бы. Вот, плащи. Прям вот по плащ Плащ вот женский Пожалуйста 1600 йен Вполне хорошее состояние Никаких этих мольничек не поела И в целом на, на зиму Так на осень сойдет Поносить Джинсы тут вон джинсы пожалуйста 200-500 йен Блин, копейки. То есть по сути Студенты вот прям сюда Вот самый топ попасть И можно прям накупить себе одежды На ближайшие пару лет Недорого Далее, вот одежда идет для детей, но в принципе для детей тоже норма одежды, она не такая дорогая здесь, хотя некоторые ценники прям поражают, вот например, видите, 1200 йен, там 800 йен, примерно как у детей, так и же у родителей цена одинаковая, вот 800 йен за юбку. То есть, но при этом, как бы здесь выбор большой, и даже вот для, скажем так, для начальнейших семей, которые только-только задумали там завели там своего первого ребенка вполне нормально так чтобы не растрачиваться по первости там не покупать дорогих новых вещей вот можно обойтись такими а потом уже купить что-нибудь бы эти новые уже ну что еще здесь интересно так же разные тут обувь кимоно на всякие праздники кстати вот почем стоит? 500 йен Это 10 тысяч 800 йен Блин, разные цены совершенно разные игрушки здесь пожалуйста вот поезда это вот знаменитые японские вот эти вот поезда вот для них идет ЖД. пути разные там стрелки туда-сюда переводится вполне интересно то есть и модельки сами вот поездов здесь идут что тут еще есть вот такие вот есть еще тут модели очень много разных игрушек. Игрушек здесь полно. Детские велосипеды, коляски, всякие олени тут качающиеся. Или это лось, лось на... Да. Вот машинки эти. Есть на батарейках, кстати, вот и такие видел. а Есть вот на... А это вот на педалях. Прикольно, кстати, на педалях. Я, я такое в детстве мечтал. Но не именно такое. Немного другая, конечно, модель была. Ну, детские кресла удерживающие для, для автомобиля стоят примерно вот начиная, нет, вообще, вот, начиная от 2000 руб. йен и заканчивая вот 12, да самый дорогой 13 тысяч, пожалуйста, очень дешево, то есть с новым не сравнить, здесь вот написано сколько стоит новое, вот видите, снизу цена. Пожалуйста, очень верно. Ну, коляски разные. Тут, конечно, это все понятно. Давайте мы не будем здесь заострять внимание, что тут есть еще. Посмотрим быстренько. Здесь же, коляски, 17 тысяч коляски. Так, там кровати в сборе. То есть вот очень удобно вот к тем, кто вы ну, вырастил ребенка. Надо куда-то кровать девать, взялся, разобрал, продал сюда. Все, как бы следующий пришел, кто там купил себе, начал пользоваться. Вот удобно тоже. Футболка футболах здесь. Ух, йо, офигеть. Я такие... Слушай, радуга прям. Но, конечно, они потертые, там какие-то попользованные уже некоторые, как, уже то, изгаженные. Некоторые нормальном состоянии до сих пор. Но ну, рубашки тоже можно взять. Вполне норм. Так вот взял на работу ходить себе там. Какие-нибудь там. Не, не сказать, что, что там прям, ну, такие новые. Но норм тоже. А вот, кстати, вот мужские плащи. Тоже цена, пожалуй, 2000 нен там. Так, здесь обувь, немного вот а, тоже рубашки, бранд, ну типа брендовые, то есть здесь в центре находятся в основном брендовые вещи, поэтому как бы цены, естественно, дороже. Что еще здесь? Ну, сумки, рюкзаки, дофига, глянем еще, почем там, сумка, рюкзак там, для ноутов, Он 2-3 тысячи где-то так стоит, рюкзаки тоже по 4. Ну, мы продолжаем, мы продолжаем, второй этаж. Что тут есть? Виты всякие. Так. dc -шки. Сразу начинаются вот телефоны, игровые приставки. Также, ну, вот, плойки. Это четвертая Ну, средняя цена там 25 тысяч, 24. 000. Так, ну что ж, погнали дальше. Что тут? Джойстики. Гитары. В принципе, электрогитары, синтезаторы. Да фига всего. Ну конечно, для любителей гольфа, гольф, клюшки, пара ты сколько их тут, вон гляньте только, любая на выбор, конечно удобно для тех, кто за, ну как бы уже завершил свой хобби, микшеры, комбики для гитар там, очень удобно, гитар синтезаторов, хлебопечки, очень даже удобно сюда пришел. Не надо нового покупать. Я говорю, вот в Японии можно вообще на халяву всякие вот эти микроволновки взять. Эти там хлебопечки или еще там тостер, там кофеварки. Многие люди уезжают отдают их за так, потому что им нет времени бегать по этим комиссионкам продавать. Вот центр, кстати. У меня вот примерно такой же центр. Тоже бесплатно Это приобрел. Или не такого. Вот типа такого. Да, только чуть побольше. С двумя этими. Хорошо, у них какие-то вот мини-диски мини, мини -диски там идут, вот я таких у нас в России не встречал, эти картриджи для мини-дисков то есть с Японии они очень популярны были, но сейчас не очень также есть всякие вот прайгруз или пластинок здесь, наверное, я сейчас не найду, но есть такие эти, называются диск лейзер диск, размером где-то, наверное, 30 или 40 сантиметров в диаметре, огромные у нас брелоки по 200 я. 200, постоянно. О! Для любителей олдскула, пожалуйста. Супер Фомиком еще в чемодане. В кейсе в жестком. Или вот, пожалуйста. Nintendo Диск Систем. Вот. Потом, что там еще есть? фамиком, Nintendo Супер Фомиком. Сега Дринкаст. Далее, что там? Конечно, но ну, сейчас уже японцы особо не играют. Вот тут не еще там есть бразер что это бразер какой-то я не знаю это что такие внизу вообще печатные машинки Йо, что там еще вот такой вот супер фомиком есть еще или просто фомиклом здесь только как бы в основном японская же Вы заметили да да в основном все японское нет так как то китайщины пульты разные провода для ноутов классная штука очень синовые стоят около 4 5 тысяч а здесь пожалуй за 900 йен очень удобно для ноутов если перегревается особенно в жаркую погоду ну, далее всякие здесь приблуды для этих там провода для джойстиков что-то еще О, вот тут вот аниме пошла